Мы тесно сотрудничаем с крупной компанией, с компанией Сибур. Мы сотрудничаем еще более теснее. В зеленом зале Казанского федерального университета прошла встреча представителей публичного акционерного общества Сибур Холдинг с ректором Казанского университета Ленаром Сафиным и директорами институтов. На деловом заседании обсудили вопросы сотрудничества с Казанским федеральным университетом, в частности подготовку молодых специалистов для дальнейшего трудоустройства в компанию Сибур. Но, тем не менее, мы работаем над повышением оптимизации персонала, оптимизации состава сотрудников, чтобы они обучались, уровень квалификации поднимался, потому что оборудование не усложняется, требуется переподготовка по самым разным специальностям и направлениям, и до сих пор, это понятно, уже достаточно давно, работают системы с разным университетом. Сотрудничество с публичным акционерным обществом Сибур Холдинг началось недавно. Изначально Казанский университет работал с компанией Сибур в сфере нефтяных катализаторов, но уже сейчас динамично развивающаяся нефтехимическая компания заинтересована в подборе кадров не только на технические специальности, но и на гуманитарные направления. Университет вообще рад всегда, когда его выпускники распределяются в хорошее место. Да? Во-первых, мы же готовим писательство для, для народного хозяйства. И когда компания с нами работает в этой, в этой, в этой области, это очень здорово, потому что мы вместе создаем образовательные программы. Да, это ну, У нас миссия такая, мы должны быть специалистами, правильно? Это наша главная миссия. Напомним, что Сибур – развивающаяся нефтехимическая компания, российский лидер по производству полимеров и каучуков. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.